Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Это первый ролик, который я записываю на работе. Я сижу на вот таком вот детском стульчике. Мне очень удобно, поэтому прошу сразу меня простить за какие-то технические нюансы. Я очень рад вас видеть на вводном уроке тренинга который я назвал «Точная и проверенная система гарантированного заработка для интернет-новичков». Или «Почему 90% интернет-новичков не могут заработать деньги быстро?» О чем же этот тренинг? На основе чего построена эта точная и проверенная система гарантированного заработка? Сейчас я сделаю такую театральную паузу, кульминационный момент. Да, вы правы, эта система построена на партнерских продажах. Прекрасно понимаю многих людей, у которых после этих слов партнерские продажи в душе что-то колыхнулось, поднялось, да? рука подтянулась к мышке и возникло непреодолимое желание нажать на крестик правом уголочке но друзья давайте будем последовательны раз вы заплатили деньги то досмотрите пожалуйста хотя бы вводный урок до конца я прекрасно вас понимаю Почему вы так реагируете? Потому что последние курсы по заработку в интернете, они либо о каких-то лохотронах, либо о каких-то системах заработка денег, которые в теории работают, то есть очень хорошо показаны, но на практике не работают. Но и практически через один курс инфопродукт как-то связан с партнерскими продажами. И, к сожалению, вот к моему просто Большому сожалению, не понимаю, почему у нас в стране так происходит, вот что-то хорошее вот ставят как-то вот с головы на ноги, да? то есть какую-то хорошую идею извращают полностью. И вот система партнерских продаж или заработка на посредничестве давайте вот так это говорить, система, которая великолепно себя зарекомендовала, система, которая проверена жизнью. Помните, у нас был такой период, когда все что-то продавали и занимались именно посредническими услугами. На этом очень много людей заработало денег. Вот я больше всего денег в интернете заработал именно на партнерках. Не на тренингах, не на каких-то консультациях, не на своем YouTube-канале. Да? Я максимальное количество денег заработал на партнерских продажах. И все-таки это ну, достаточно легкие деньги. Легкие в кавычках, потому что все-таки легкие денег не бывает, требуется работать. Но если мы сравним это с заработком производителя да, то все таки заработок посредника или коммерсанта коммерса да, это деньги которые зарабатываются более просто поэтому сама идея она классная и рабочая но вот эти вот курсы, которые в последнее время вышли по партнерским продажам, я вот перед записью этого тренинга посмотрел несколько курсов, я не буду их сейчас называть. У меня просто волосы ставали дыбом, когда я эти курсы смотрел. Я не понимал, зачем их люди записывают. Может быть только ради того, чтобы создать какой-то свой первый инфопродукт и на нем заработать. Вот. Можно только так объяснить. Даже люди, которые позиционируются в интернет-среде как специалисты партнерских продаж, я посмотрел их курсы, и я вообще не понял, о чем это. В чем проблема? Проблема первая, что в большинстве этих курсов какое-то колоссальное количество спецтерминов. SPA, оферы, лиды, конверсия. То есть просто... На новичка валится такая информация. Но зададим себе вопрос. Поможет ли вам, особенно на первом этапе, знание этих технических терминов быстро заработать денег? Я думаю, что нет. Не поможет. Следующее, с чем опять же я столкнулся. В курсах какое-то колоссальное количество технических навыков нужно обладать. То есть Создавать сайты. Сам навык создания сайта это хороший навык, но зачем он для партнерских продаж, если мы ничего не создаем, мы посредники. То есть мы не производители, нам не нужно ничего создавать, нам нужно только продавать. Поэтому зачем нам для партнерских продаж на первом этапе умение создавать сайты? Поможет это вам быстрее заработать деньги? Вот здесь уже однозначно нет. Потому что вам нужно будет сидеть, блин, разбираться, как эти сайты создавать и так далее. Я считаю, что основная задача новичка ⁇ это быстро заработать первые деньги и получить уверенность в том, что вы можете это сделать. Но это не основная проблема вот этих курсов по партнеркам, которые я посмотрел. Основная проблема, вот за что мне прям хочется многим авторам... Обрубить руки по самую голову. Это за то, что они извратили и неправильно преподнесли основу посреднических продаж. Это они извратили идею самой продажи. То есть они не рассказали кому, как и главное где продавать. То есть не дали четкой методики продажи. Вот. И что в результате получается? На человека вываливается куча информации. И он не может этой информацией воспользоваться. И самое главное, он не может продавать. Понимаете, я вот все время привожу такой пример, что даже если у вас будет кусок золота в руках, но если рядом не будет людей, вы даже не то что не продадите, вы ему никому не отдадите. А новичкам предлагаются вот во многих курсах по партнерских продаж какие-то ну, чересчур развращенные способы продаж. То есть, либо э, предлагается использовать дорогостоящие методики, э, контекстная реклама, научиться работать с которой, даже после месячных курсов каких-то жестких у хорошего человека, это крайне сложно. Потому что научитесь вы это делать только когда у вас будет уже личный опыт, когда вы потратите много денег, на создавая свои рекламные кампании. Либо обратная сторона. То есть предлагают использовать бесплатные способы привлечения клиентов. Вот тот же мой любимый YouTube. Но почему-то людям внушают, что вот эти вот бесплатные источники, которые прекрасны хороши по себе, они вам дадут быстрый, быструю отдачу. Что, например, залили ролик на YouTube, и через неделю вы там получите вагоны бесплатного целевого трафика. В теории, в принципе, это возможно, но на практике это нет. И в результате, после просмотра таких курсов, после применения тех знаний, которые дают эти курсы, у людей не получается самого главного. У людей не получается заработать денег, и у них появляется отвращение к этим продажам. Ту задачу, которую я поставил перед этим курсом и перед собой, во-первых, убрать все лишнее из партнерских продаж, показать, как это вообще в оригинале было задумывалось, как это работать. И самое главное, сосредоточиться именно на самих продажах. То есть на том, как и кому надо продавать. Вот расскажу такие простые, но работающие способы. Вот Почему я кому-то может даже показаться зациклен на этих партнерских продажах? Да, не то, что, даже не потому, что я денег в интернете больше всего в заработал, то, что я, например, всю жизнь например что-то продаю. Нет, не из-за этого. Дело в том, что... Если вы непредвзято посмотрите на то, как люди зарабатывают деньги, вы поймете, что заработать можно только на продажах. Вот все, что мы делаем, мы продаем. То есть ну, в оригинале мы продаем какие-то физические товары, в интернете очень много продается цифровых товаров, да? мы продаем какие-то услуги, какие-то навыки, либо мы продаем свое время. И чаще всего продаем их за копейки, сидя там на каких-то сайтах, щелкая на кнопочки. Но все это продажи. То есть заработок идет именно на продажах. То есть нужно учиться продавать. Это самое главное. Конечно, вот многие мне сейчас скажут, Игорь, лучше продавать свой продукт, то есть с этого заработаешь больше денег и так далее. Значит, я бы тут, конечно, поспорил с этими людьми, да, но чтобы вы понимали, о чем я говорю, просто выйдите на улицы своего города и посмотрите, кто вас окружает. Найдите хотя бы одного производителя. В основном продавцы, потому что, чтобы выйти со своим продуктом, его нужно создать, либо его как-то там добыть честными способами лучше всего, нужно найти торговую площадку, где этот продукт реализовать, необходимо его обернуть, то есть сделать предпродажную подготовку, поймите, это все время, это технические навыки и это все деньги, и это все отдаляет Процесс получения денег, да, а для новичка пройти эти пункты вообще бывает сложно. Но мы не можем миновать самого главного, то есть самих продаж. То есть еще раз повторю, даже если у вас в руках кусок золота, нужно кому-то его показать и предложить. Поэтому сам процесс продаж не минует никто. Зачем нам создавать себе трудности в создании продукта, да, если можно перейти к самому главному навыку продажа. Вот кто-то, конечно, может сказать, что продажи это плохо, я боюсь продавать и так далее. Но все это не совсем правильно. Почему? Потому что ну, в голове какие-то ненужные стереотипы с продажами. То есть у кого-то, например, там, представление там, барыга, там, коммерц там, и так далее. Это плохо, это не надо этим заниматься, это грязно. Но опять же, вот ответьте себе честно, если вы хотите заработать деньги, то нужно... Принимать участие в продажах. Причем я считаю, что посреднические продажи они лучше, чем, чем продажи от производителя. Потому что все-таки производитель это тяжелый труд. И надо об этом понимать. И все-таки когда вы работаете посредником, у вас развязаны руки то есть вы можете продавать что угодно, где угодно, когда угодно, да? и вы обладаете самым главным навыком, вы умеете продавать, вы умеете привлекать людей, понимаете, когда вы это научитесь, все, народ, задача по интернет-заработку, да и вообще по жизни, у вас решена, потому что вы научились самое главное, рекламироваться, приводить клиентов и что-то им продавать, и этот навык, он вам приходится везде, чем бы вы в дальнейшем не занялись, поэтому, Основная задача, которую я перед собой ставлю, это просто показать вам, что продавать это легко и просто, и поделиться своим навыком. На этом теорию о партнерских продажах и вообще о продажах я закончил. Надеюсь, я кого-то заинтересовал, надеюсь, кто-то будет смотреть тренинг дальше. Но если вы не выключили, то сейчас я расскажу, как будет этот тренинг проходить. Но вообще-то этот тренинг я записываю для участников нашего тренингового центра который мы с Филиппом показали этот тренинг будет для них доступен естественно в бесплатном варианте и в первую очередь я его записываю для тех кто оплатил ну, вступительный взнос то есть полторы тысячи заплатил и вы получили доступ в наш тренинговый центр вы смотрите что у нас в тренинговом центре да? вы ходите на наши вебинары обратной связи да? но не можете получить доступ к конкретным тренингам то есть вы накапливаете денежки. И вот чтобы вы смогли эти денежки не просто накопить, а на них заработать, именно вот для вас я этот тренинг пишу. То есть этот тренинг будет единственный, который кроме вебинаров обратной связи у вас доступен и пожалуйста смотрите изучайте. Плюс специально для вас, для тех кто находится в нашем тренинговом центре я еще выложу к этому тренингу бонус, вот тот кто досмотрит до конца вот я его купил, вам естественно отдаю, чтобы вы, вы, вы им пользовались, и чтобы ваши продажи были наиболее эффективны. Значит, также этот тренинг будет лежать в джаз-клике, но уже в привычном месте. Вот я хочу там собрать такую тоже творческую группу людей, которые хотят научиться зарабатывать. Там тренинг будет идти чуть-чуть по-другому, то есть вы будете получать задания по одному, выполнили задание, внизу под видео будет домашнее задание, что нужно сделать. Да? Вы выполняете домашку, пишете ее в форме отчета, обязательно оставляете правильную свою электронную почту в поле «Электронная почта» и после опубликования вашего отчета вы получаете на почту ссылку на следующий урок. И вот так вот пошагово вы будете проходить этот тренинг. Это очень хорошо. То есть не надо сразу все смотреть. Нужно выполнять частями, реализовывать на практике и потом переходить к следующему этапу. Значит, основное, что я хочу сделать в этом тренинге, кроме вот очистки от лишних ненужных данных, я хочу создать специальный раздел, как это технически будет организовано. Мы еще решим. Раздел, в котором люди, которые начинают продавать, выкладывали бы свои кейсы. Вот что у них получилось продавать, где они давали рекламу, сколько они на это потратили времени или там денег. Вот эти кейсы это будет самое интересное, самое интересное и самое важное. Я сделаю все возможное, чтобы все честно выкладывали свои кейсы, делились какой-то информацией. Тогда результат от этого тренинга будет ну, просто на двадцатку. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Выполняем домашнее задание, пишем отчет и переходим к следующему уроку. Большое спасибо. До свидания.